Итак, мы в коридоре затмений с 19 ноября по 4 декабря включительно. Есть подробное видео, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Неделя очень важная, и события могут стать базой, фундаментом на ближайшие полтора-два года. Не привязывайтесь излишне к существующему положению вещей. В период затмений многое изменится, но определенность будет достигнута уже в ближайшее время. Наступает переломный момент, события, кризис или кульминация ситуаций, которые давно тяготят. Срединная точка между затмениями 26 ноября, как и весь коридор затмений, может активизировать давние конфликты и способствовать самым острым их проявлениям. Но в то же время периоды затмений подготавливают развязку многим затянувшимся делам, отношениям, денежным ситуациям. В течение недели многие столкнутся с процессами преобразования. И то, что казалось незыблемым, устойчивым и непоколебимым, вдруг становится замком из песка. Задача для всех на ближайшую неделю — принять неизбежное, не бояться кардинальных перемен и глубинной трансформации. Это поможет освободить путь для новых возможностей, для начала нового жизненного этапа. В январе... В ось ресурсов Телец Скорпион войдут лунные узлы. Все затмения 2022 года также будут в знаках Тельца и Скорпиона. Эта ось связана с эволюцией жизненных циклов, то есть с вопросами жизни и смерти, перерождения, трансформации, возрождения в новом качестве. Оба знака заняты поддержанием и сохранением собственной ценности. Телец делает это на материальном, физическом плане, а Скорпион пытается поддержать эмоциональные и духовные уровни через уничтожение физических границ, то есть всего отжившего и бесперспективного. В течение коридора затмений, на который попадает неделя 22-28 ноября, происходит мощная реализация велотекущих до этого процессов обновления. Но сейчас это происходит на новом уровне, может быть несколько импульсивно. Уран в тельце призывает всех слишком сильно не фиксироваться на материальном и практическом. Иначе те вещи, которые помогают обозначить свою индивидуальность, могут легко обернуться стенами и границами, воспрепятствовать развитию личности и любых процессов. Не стоит привязываться к иллюзорному порядку и сопротивляться переменам. После них уже в начале 2022 года каждый сможет закладывать крепкий фундамент, строить на нем медленно и уверенно, придерживаясь стабильности, устанавливая разумные границы. Лудное затмение в Тельце показывает, что пришло время определяться, уходить оттуда, где некомфортно. Активная ось Телец-Скорпион в ближайшие два года поможет пустить корни и расти. А это даст хороший результат и принесет плоды. Тем более, Северный узел входит в знак Тельца в середине января 2022. Но то, что происходит на этой неделе, является основой. Причиной того, что будет развиваться в ближайшие два года. Конечно, преобразования уже происходят также и в глобальных масштабах. Пока мы этого особо не видим. Но на государственном уровне, в сфере экономики и финансов,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 Оптимизм и высокая искренность способствуют успеху и везению. Солнце соединяется с южным узлом. Это очень символично в коридор затмений. Происходит развязка кармических узлов. Ситуации проясняются и на основе прошлого опыта можно наметить общие ориентиры на будущий год. То есть посмотреть в направлении северного узла, который напротив знаки Близнецы и является вектором развития. Ось лунных узлов ⁇ это кармический путь развития человека. 23 ноября, вторник. Убывающая луна в раке в оппозиции с Венерой. Старые кармические завязки в области личных и деловых отношений подходят к своему логическому завершению. Конечно, для каждого человека неделя 22-28 ноября является уникальной по-своему, в зависимости от натальной карты. У кого есть вопросы, обращайтесь. В период затмений провожу экспресс-консультации по минимальной стоимости. Что бы ни происходило сегодня, не стоит искусственно удерживать. Это день освобождения, очистки пространства вокруг себя. События могут касаться также материальных дел, денежных вопросов. Если что-то потеряли или идет жесткий передел имущества, отпустите отдайте придет гораздо больше и лучше вселенная помогает гармонизировать энергетическое поле но порой с жесткими методами космические ритмы в этот день таковы что люди освобождаются от лишних вещей и отработанных программ как негативных так и завершенных позитивных также от бесполезных энергий и прошлых ситуаций мешающих дальнейшему развитию 24 ноября Среда. Убывающая Луна в Раке до 17.57 по киевскому времени. В гармонии с Марсом, Нептуном, Меркурием и в оппозиции с Плутоном. После чего переходит знак Льва. В 17.36 Меркурий входит в знак Стрельца и соединяется с Южным узлом. Этот день может стать временем выхода из кармического лабиринта. Приют Луны без курса с 7.46 до 17.57. Часы Луны без курса в период затмений можно охарактеризовать как наваждение. Поэтому старайтесь в это время не принимать важных решений и не делать окончательных выводов. В целом энергии дня способствуют интуитивному пониманию того, как пространство влияет на вас. Появляется возможность начать трансформацию мышления, а возможно и судьбы. Вечером возможна кульминация событий, и наступает переломный момент. Многие понимают и принимают то, что так как раньше уже не будет. 25 ноября, четверг, убывающая Луна во Льве, напряженный день. Луна в квадратурах с Ураном и Марсом и в оппозиции с Сатурном. Активизируются давние конфликты, возможны их острые проявления. Люди склонны решать проблемы эмоционально. В отношениях с родственниками вообще, с окружающими людьми, возникает много ситуаций, которыми необходимо заниматься, искать решения. Что бы ни происходило, важно довести начатое сегодня до конца. От этого зависит то, чем обернется сегодняшний день. Это может быть как преодоление кризиса и победа, или же это может быть крушение надежд. Справиться со сложностями может не каждый, но если вы чувствуете в себе силу, возьмите ответственность, решите задачи, которые ставят в тупик большинство. Это обязательно будет способствовать вашему взлету уже в ближайшее время. 26 ноября, пятница. Убывающая луна во льве в оппозиции с Юпитером транзитная луна строит квадратуру к лунному затмению в тельце то есть 26 ноября это срединная точка между затмениями время подготовки к приходу новых энергий день непредсказуемых событий явлений процессов будьте очень осторожны по возможности останьтесь дома подумайте о фундаментальных вещах обязательства заставят многих людей поменять свои планы Необходимо анализировать факты и систематизировать материал. Хотя то, что запланировано на этот день, произойдет совсем не так, как ожидалось. Перед Луны без курса с 18.25 до 4.10 утра 27 ноября, и в этот день убывающая луна в Деве в гармоничном аспекте с ураном, что очень обнадеживает.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 Кармические узлы развязаны, внесена ясность в партнерские отношения, а финансовые дела улажены. Взаимная рецепция Уран-Венера поможет быстрее адаптироваться к новым условиям. Люди долго и напряженно работающие смогут извлечь финансовую выгоду, получить шанс изменить свою жизнь к лучшему, сделать кармическую качественную перезагрузку. 28 ноября в воскресенье убывающая луна в деве в оппозиции с нептуном но в гармоничных аспектах с марсом венерой плутоном очень ресурсный день обстоятельства способствуют реорганизациям, переосмыслению ситуации изменению отношения к происходящим событиям или к людям вопросы могут касаться темы комфорта и стабильности